друзья всем привет сегодня я хочу рассказать почему мы уже четыре года ездим на ретриты в Керале зачем и как здесь все происходит? собираем группу всего лишь 10 человек для того чтобы весь ретрит у нас была такая камерная обстановка чтобы мы сидя за обеденным столом могли общаться и слушать друг друга также чтобы на практиках энергетических тренер мог ну, полноценно каждому участнику уделить внимание это очень важно для эффективного Такого входа в практику и для получения результата. Почему именно место Керала? Индия? Здесь, как и во всей Индии, не совсем может быть чисто и также роскошно, например, как в Дубае, но здесь есть определенная энергетика земли, которая помогает трансформироваться. И очищаться очень мягко и в то же время глубоко мы это помониторили первый ретрит провели посмотрели что как тут по новому проходит практика и на второй и на третий и на четвертый и сейчас на пятый мы уже поняли что да действительно здесь сама земля она помогает э, твоей трансформации а люди именно за этим и едут чтобы получить новые состояния, чтобы получить новые ощущения и освободиться от блоков в теле, от обид, от каких-то там ментальных установок. То есть именно для этого и делаются ретриты, что ты приезжаешь в незнакомое место, ты приезжаешь в практикующую группу, где единомышленники тебя поддерживают, и также ты можешь слышать их опыт, их пути я замечала что после практики там, в каком бы я состоянии ни заходила она меняется то есть вот я до практики я после практики это там по состоянию два разных человека здесь шикарный океан и конечно же солнце фрукты и потрясающе вкусная еда вот именно поэтому мы очень любим сюда ездить и ездим два раза в год это ноябрь и март. Также я хочу еще добавить, что мы дышим очень-очень мощную программу. То есть тот базовый курс или тот онлайн-курс, который идет в Москве, может идти два месяца, ну, получается 7 недель. Мы этот курс проходим за 7 дней. И в финале, восьмой день, мы дышим практику инфинити, которая полностью э, гармонизирует все энергетические центры и дает такое ощущение цельности и наполненности. После такого, такой мощной и глубокой прокачки можно просто полгода летать без самолета. Это правда, и многие участники об этом говорят, что такой заряд, который они получают, очень долго чувствует себя ну, очень хорошо и такой имеет повышенный уровень энергетики. Это очень хорошо чистит, разгоняет мысли. Я думала, что я приехала с одним запросом, а в ходе дыхательных практик я поняла, что ну, он не первостепенен, то есть вообще меня интересуют совсем другие вещи. Также здесь есть еще очень классные бонусы. Кирала считается колыбелью аюрведы, и параллельно с дыхательным тренингом и с йогой мы берем ну, по желанию, кто берет себе полную программу детокс, кто берет себе просто массажи. И это идет как помощь для тела и помощь для ну, вот, освобождения и выхода всего вот этого нашего накопленных вот этих непрожитых эмоций, некорректно прожитых эмоций, да, но ну и каких-то травматичных ситуаций и такого опыта негативного в жизни. Я хочу рассказать еще также немножко о Распорядки дня, как у нас вот это вот все миксуется. Массажи, детоксы, дыхание, йога, экскурсии и вкусная еда. То есть утром мы просыпаемся достаточно рано, в 6.30, идем на йогу. Йога у нас проходит прямо с видом на океан в таком йога шалаше. Их здесь называют йога шала. Тут есть коврики, мы приходим, зажигаем благовоние, включаем музыку и занимаемся под шум океана и очень красивые виды там я проходила какие-то ретриты где было там какая-то йога с огненным дыханием но это все было настолько через как-то сопротивление даже здесь я когда посмотрела в расписание йога такая ну окей сейчас посплю но мне зашло вообще все я не знаю место это сработало там учитель это сработал то что мы дышали это сработало но мне зашла даже йога затем конечно же завтрак потом полдня свободного времени для того чтобы люди могли либо пойти купаться в океан загорать или идти на массаж потом конечно же обед после обеда тоже время отдыха ну там почитать книжки или опять же пойти покупаться и так далее и вечером каждого дня у нас идет глубокая энергетическая сессия мы начинаем курс с первого энергетического центра, это «Энергия жизни», и через нее мы запускаем по порядку все энергетические центры. Здесь у нас в программе включены еще две экскурсии, и самая любимая всех экскурсия – это поездка в индийскую венецию это место называется монро айленд там очень медитативная атмосфера вот такие узенькие каналы по которым ездят деревянные лодочки и ты просто едешь там очень тихо нет машин и такой сюр и ты понимаешь что люди в этом живут и у них такой размеренный образ жизни они спокойные они кушают кокосы со своей пальмы, доет своих коров. Ну и ты понимаешь, что это просто какая-то другая планета. После этой экскурсии, эту экскурсию проводит нам всегда наш друг, его зовут Виджиш, и он нас потом приглашает к себе домой в настоящий индийский дом. И... Его мама и сестра готовят э, такой традиционный индийский обед. Вот такой вот огромный банановый лист, где э, представлены 8 разных блюд, они все с разными вкусами. Ну, по аюрведе говорят, что за один прием пищи, если ты получил все 8 вкусов, э, твои рецепторы их почувствовали, значит, ты очень быстро насытишься и очень на долгое время. И как гарнир э, ну, подают такой рис. Действительно, нас было в этот раз 12 человек, и мужчины, взрослые, большие мужчины, они ну, вот такую съели, вот, попробовали этих 8 блюд и сказали, что действительно чувство сытости пришло неожиданно быстро. И это считается здоровой, здоровой пищей, здоровым питанием. Вот После обеда мы едем обратно в отель. Дорога тоже интересная, потому что ты едешь по всем этим идийским городам, деревушкам, и ты смотришь, опять же, как люди живут, как они машут тебе в окошко, hello, белый человек, они это все очень любят. И после приезда мы вечером также идем на практику дыхания. То есть все распланировано, есть время и съездить, и покупаться, и сходить на массаж, и четко по расписанию получить полноценный тренинг. Это единственное место в Кирале на 10-дневном ретрите. Ну, такие же ретриты будут еще и на Пангане, и на Бали, и в Мексике. Но это единственный вариант за 8 дней пройти такую мощную проработку. То есть такого нет нигде. Дома онлайн ты сам не сможешь, потому что это небезопасно каждый день. То есть, это действительно очень такой, получается, мощный накопительный заряд. И обязательно нужно наблюдение тренера. что ну, Ты сам за собой не сможешь контролировать, если ты попробуешь повторить это дома. Ну, как бы это вообще небезопасно. А здесь в хорошей компании и в такой атмосфере происходит все очень гармонично, методично и очень мягко. Друзья, надеюсь, вам понравился мой рассказ. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы, и вы всегда можете к нам присоединиться. Welcome!